Всем привет, друзья, на связи Кирилл. Мне тут на ютубе эстафету кинули. Началась она, как я понял, давно, от нее уже есть куча отростков, один из которых добрался и до меня. Кстати, мне тут буквально перед записью этого видео пришла идея снять ролик про всю нутрянку заработка на телеграм-каналах, связанных со скидками. Наверное, вы видели такие. Если вам это интересно, то напишите об этом в комментах или... Давайте лучше 50 лайков под этим видосом набросаем, и я в скором времени этот видос оперативно сниму. В общем, смысл этой эстафеты был такой, что вы отвечаете на три вопроса. Зачем вам YouTube канал когда вы его создали? Как ваши родные на это реагируют? Отвечать я на это не буду, так как мне кажется, это не особо интересно. И вообще, я не хотел сначала участвовать в этой эстафете, но потом подумал, почему бы не рассказать об этой эстафете как о неком инструменте продвижения. Так что, если у вас есть свой YouTube канал Канал, то это видео поможет вам в наборе каких никаких подписчиков а в конце этого видео я вам расскажу как принять участие в эстафете если вам ее никто собственно не передал и как вы можете прорекламировать свой канал у меня в телеграм канале абсолютно бесплатно благодаря этому способу так что смотрите этот ролик до конца и еще отнеситесь к этому видосу не как к взаимопиару и тупому переливу подписчиков нет я лишь хочу показать еще один инструмент продвижение на ютубе который я применяю лично на себе и так передал мне эстафету вот этот вот канал компьютер для начинающих вот сразу же хотелось бы отметить проблему этого канала побуду немного вампла эксперта по ютубу он снимает видео уже больше двух лет но несмотря на это у него всего чуть больше двух тысяч подписчиков хотя тематика этих видеороликов про компьютеры всегда актуальна и вроде как они должны с годами набирать большое количество трафика Тут и с оптимизацией, на первый взгляд, все в порядке, судя по видайкью. Но вот именно это тот случай, когда страдает качество контента. Здесь ужасный звук, плохая картинка, из-за чего, скорее всего, на этом канале низкое удержание аудитории. И поэтому алгоритмы ютуба не хотят продвигать это видео. Также очень низкого качества превьюшки, и поэтому на них мало кто кликает Но в принципе я посмотрел, сама передаваемая информация тут достаточно годна Если Влад обратит внимание на вышеупомянутые мной моменты То я думаю, что этот канал без проблем выстрелит Это был первый этап эстафеты Я рассказал о канале, который мне ее передал Вследствие этого какая-то доля трафика с компьютер для начинающих Узнала о моем канале и теперь настал мой черед передавать эстафету Самое главное, перед тем, как передавать ее, напишите людям, которым вы собираетесь передавать эту эстафету, и спросите, будут ли они в ней участвовать, чтобы не получилось так, что вы их пропиарили, рассказали о них в своем видео, а они просто взяли и забили на вас болт. Не пишите тем авторам, с которыми у вас уж совсем разная целевая аудитория, это будет неэффективно. Ну и, конечно, не делайте такую коллаборацию с теми, кто был заподозрен, каком-то обмане и с первым с кем я списался это был канал учусь зарабатывать раньше замечал комментарии под своими видео отправленные с этого канала сначала не обращал на них внимания, потом да я думаю зайду и вроде как оказался классный канал на своем канале он честно рассказывает о своих заработках и попытках заработка в интернете и вы также зайдя на этот канал можете себя предостеречь от многих ошибок и подчеркнуть много полезной информации. Я этот канал начал периодически смотреть, и мне очень нравится то, что тут не пытаются тебе что-то продать и отправить по реферальной ссылке что-нибудь покупать. Я списался с автором этого канала, его зовут Андрей, предложил ему такую идею, он сказал... Да без проблем, я за любую движуху, так что Андрей, передаю эту эстафету тебе и надеюсь на ответное видео. Ну и следующий канал, который поддержал мою идею, всем уже известный на моем канале и один из моих любимчиков, это канал SeoK69 партизанский манимейкинг, а знаете вы его, потому что я брал у него интервью. Кто не видел можете перейти по подсказке или ссылке в описании сейчас евгений занимается написанием статей по продвижению каналов на яндекс и у него в режиме реального времени получилось выйти на какой-то определенный доход на какой именно вы можете посмотреть перейдя к нему на канал ссылочка находится в описании всякий с передаю тебе эту эстафету и буду благодарен если ты также снимешь ответ на видео хочу опять же напомнить чтобы вы расценивали посыл этого видео не просто как рекламы и взаимопиар с другими каналами Хотя это тоже тут присутствует А как некий инструмент, который позволит привлечь на ваш канал новых подписчиков Смысл которого я показал на своем примере Теперь, друзья, что делать, если у вас на канале мало подписчиков Или с тем, что вам никто не передает эстафету Вы можете сами с себя начать свою эстафету И, например, одним из участников, которому вы ее передадите, может быть мой канал вы снимете видео, где упомянете мой канал, а я взамен на это упомяну вас в своем посте в телеграм-канале Планета Информации. Но стоит помнить, что тематика наших каналов должна хоть немного совпадать. Кому интересны другие рабочие способы набора подписчиков, посмотрите, кто не видел мое видео про пиар в комментариях. Как мне кажется, это действительно один из топовых способов набора качественного трафика с нуля и бесплатно. Ссылка на это видео будет в описании. Подпишись, нажми лайк, чем их будет больше, тем скорее мы увидимся. И да, подкидывайте новые идеи видео в комментариях. Пишите, о чем вообще интересно-то?